Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 304 вариант от Ларина ОГЭшный. Меня зовут Виктор, с вами канал Мистер матлесон И мы давайте посмотрим первые 5 заданий. У нас изображено домохозяйство. При этом участок прямоугольной формы. При входе на участок справа от ворот находится баня. Ну вот у нас, соответственно, вход. Справа под номером 6, да, получается? Да, 6 это баня. Подписали себе. Дальше. А слева гараж, отмеченный цифрой 7. Ну, седьмой гараж. Подписали. Кроме того, помимо бани у нас, гаража и жилого дома на участке сарай, расположенный рядом с гаражом, и теплица на территории огорода, отмеченной цифрой 2. Ну, что у нас получается? Четвертое это сарайка. Подписали. Кроме сарайки есть теплица под номером 1. Так, подписали. Соответственно, второе это огород. Сам большой это у нас дом. И еще у нас есть яблонки. Под пятым идет яблонки. В принципе, номера распределили. Кроме того, надо понимать, что клеточка у нас идет со стороной 2 метра. И, соответственно, укладываются еще дорожки. Плиточкой размером метр на метр. И, соответственно, площадка 64 квадрата. Но это потом посмотрим. Первое. Надо раскидать номера. Тут все достаточно просто. Мы уже, в принципе, их расставили. Поэтому 3, 4, 6, 1. Это наш ответ. Дальше. Тротуарная плитка продается в упаковках по 4 штучки. Сколько упаковок плитки понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку перед гаражом. Ну вот оно темным у нас, в принципе, выделено. Что нам надо сделать? Нам надо будет с вами посчитать все это хозяйство. То есть вот, раз, два, например, там, три, четыре, пять. Пять клеток. Одна у нас клетка 2 метра, а плиточка у нас идет метровая. То есть, соответственно, мы умножаем. 5 на 2 будет 10. Опять же, здесь считаем сколько вот на этой полосе. Здесь считаем на этой полосе. И считаем, что у нас получается вот здесь. Единственное, что здесь проверяется, это зрение. Поэтому сразу напишу, что у меня вышло. Там 26 плюс 8 на 2 и на 4. 8 на 2 и на 4 это, соответственно, вот две клетки здесь. 8 клеток здесь. И в одной клетке у нас 4 плиточки. Вот это, собственно, площадь в квадратных метрах. Дальше мы с вами что делаем? Мы с вами делим на площадь одной плитки. Но плитка-то у нас одна метр на метр. То есть, соответственно, фактически мы делим на один. То есть, ничего не происходит. Но кроме того, если мы это количество сейчас еще поделим на 4, мы уже узнаем количество упаковок. Поэтому умножение на 4 добавляем в знаменателе. И вот будет количество упаковок. То есть, это 90 делить на 4. Что, в свою очередь, составляет 22,5. Естественно, такое количество мы с вами не купим. Поэтому округляем до большего целого. А именно 23. Записали 23. Найдите площадь, которую занимает жилой дом. Ну, давайте посмотрим. Что у нас? Здесь 3 клетки. Здесь 5 клеток. И у нас еще есть вот такой как бы пристройчик. Одна клетка на две клетки. То есть, считаем тогда. 5 на 3 плюс 1 на 2, это площадь в клетках. Но мы опять же не забываем, что клеточка была 2 на 2. Соответственно, мы это величину должны увеличить на 4, в 4 раза точнее. Ну, в 4, потому что 2 на 2, то есть дает 4. В данном случае у нас получается 17 на 4, это 68 квадратных метров. Если вы не умножите на 4, вы получите площадь в клетках. Дальше. Найдите расстояние от жилого дома до гаража. Так, жилой дом у нас и гараж. то есть Соответственно, надо найти расстояние вот от этой точки и до вот этой точки. Ну, что у нас получается? У нас вот здесь 4 клетки, здесь 3 клетки. То есть фактически обычный прямоугольный треугольник. Потерем Пифагора тогда будет 3 квадрата плюс 4 квадрат. Это будет 5. Но 5 опять же, клеток. Сторона клетки у нас 2 метра, поэтому мы должны домножить на 2. Получим 10 метров. Так, хорошо, записали. Хозяин участка планирует устроить в жилом доме зимнее отопление. Рассматривает два варианта, электрическое или газовое. Так, цены представлены. Обдумав оба варианта, газовый решил. Надо узнать, через сколько часов непрерывная работа отопления. Экономия от использования газа вместо электричества компенсирует разность в стоимости покупки. Хорошо. Ну, что у нас получается? Вот смотрите, стоимость нагревателя 24 тысячи рублей, 20 тысяч рублей. То есть мы находим сначала разницу в покупке. 24 минус 20, но не забываем на 1000, чтобы в рублях все это считалось. Кроме того, у вас монтаж 18,28 тысяч и 15. То есть добавляем эту разницу. То есть 18,28 минус 15, опять же умноженное на 1000. Давайте 10 в 3 напишу, не помещается просто. Это разность стоимости. Теперь, у нас электрическая жрет 5,6 кВт-часов, соответственно, и при этом стоимость электроэнергии вот. Умножаем 5,6 на 3,8, это вот сколько она рублев у нас в час съедает. При этом газ съедает 1,2 кубометра со стоимостью 5,6 если мы здесь умножим, узнаем, сколько у нас газ съедает. Естественно, минус, получаем разницу. Если мы числитель делим на знаменатель, мы как раз узнаем количество часов, через сколько произойдет окупаемость. В данном случае у нас выходит 7280 делить на 14,56. Если поделить правильно, то вы получите 500 часов. То есть 500 часов непрерывной работы окупают разной стоимости. Хорошо, дальше. Найдите значение выражения. Что у нас здесь есть? Ну вот первое, у нас умножение отрицательных чисел дает в результате положительное. То есть мы получим с вами 5,3 уже плюс и здесь 39,6, что в свою очередь даст 44,9. Записали. Дальше, какому отрезку принадлежит число? Что нужно понимать? Вы вот эти промежутки, а точнее отрезки, должны представлять в виде квадратных корней. То есть семерка ⁇ это корень из 49. Восьмерка ⁇ это корень из 64. Ну, девятка ⁇ это корень из 81. Понятно, что 66 располагается между 64 и одним. Это у нас между восьмеркой и девяткой, то есть второй вариант ответа его и запишем. Дальше необходимо найти значение выражения. Вот здесь у вас идет разность квадратов. То есть мы сразу можем по этой формуле расписать. То есть будет первое выражение минус второе выражение. Умножить на первое выражение, но уже... Плюс второе выражение. Всегда пишите второе выражение в скобках. Почему? Вот у вас здесь минус. И соответственно здесь, когда вы будете раскрывать, вы должны будете знаки поменять. Обычно забывают про это. Знаки не меняют и косячат просто-напросто. То есть в результате у нас остается 3х плюс 7 минус 3х минус. а плюс 7. 3х плюс 7 плюс 3х минус 7. Делить на х. Вот, кривая черта получилась, не утерпел. Х заимуничтожается, остается 14. Семерки заимуничтожаются, остается 6х. Ну, естественно, делить на х, х сокращается, остается просто 14 умноженное на 6. Это у нас 84. Записали. Дальше. Найдите решение уравнения. Обе части сразу поделим на коэффициент при скобке, то есть на 4. Получим в таком случае х минус 6 равно 5 делить на 4. Если вы 5 поделите на 4, получите 1,25. К обеим частям прибавим 6. Получается х равно 1,25 плюс 6. Или 7,25. Записали. Хорошо. Далее. Петя, Вика, Катя, Игорь, Антон, Полина сбросились на... А нет, сбросили жеребий. Кому начать игру? Найдите вероятность того, что игру начнет мальчик. Для этого необходимо количество мальчиков поделить на количество девочек. Мальчиков у нас, фото и девочек всего ребят Три мальчика, всего ребят 6. Ну вот, соответственно, вероятность 0,5. Сложности не должно быть. Далее. Представлены графики квадратичных функций. Надо установить соответствие между коэффициентами и, собственно, графиками. Первое. Если ветви параболы направлены вверх, то коэффициент а положительный. То есть вот здесь у нас а больше нуля, здесь а больше нуля, а здесь вниз значит а меньше нуля. Если ось оy пересекается над осью ох, как вот здесь, например, вот, точка пересечения, то с больше нуля. Здесь под осью ох, значит с меньше нуля. Здесь над, значит с больше нуля. Ну и в принципе все остается раскидать в правильный порядок. Что у нас там? Больше-больше. Это, соответственно, первый. Дальше меньше-больше. Это третий. Ну и потом второй. Хорошо. Дальше. Есть формула площади параллелограммы. Необходимо пользоваться формулой и найти площадь. Ну что у нас получается? А. 10. Б. 12. А. Синус π на 6. Это табличное значение. Вы, может, его еще не приходили, обычно в третьей четверти проходится, а сейчас вроде как по времени вторая. Но, в общем, это одна вторая. Просто надо будет выучить табличку для начала, и все. Остается 10 на 6, это 60. Хорошо. Решением, какого из неравенств является интервал от минус 8 до 8? Ну вот, смотрите. Х в квадрате число неотрицательное. То есть это либо 0, либо плюс. Если мы к нему прибавляем 64, то мы однозначно получаем число положительное. И число положительное сравнивается с нулем. Что говорят, число положительное больше нуля. Ну да, оно всегда больше нуля. То есть здесь было бы решение r. То есть все действительные числа. Здесь вы бы приравняли к нулю, получили бы, что x равно 8 и x равно минус 8. И как раз расставляли знаки. То есть как бы вы расставляли. Нарисовали прямую, отметили эти восьмерки. Дальше взяли бы коэффициент при х квадрате, он положительный. Соответственно, правый промежуток был бы с плюсом, а дальше было бы чередование. Ну и, соответственно, больше нуля было бы вот здесь и вот здесь. То есть от минус бесконечности до минус 8, от 8 до плюс бесконечности. Нас не устраивает. А вот у второго как раз с минусом был бы вот этот интервал решением от минус 8 до 8, что нас и просит. Поэтому в ответ троечку записали и посмотрели дальше. 14 Каждый день больной заражает четырех человек, каждый из которых, начиная со следующего дня, заражает еще 4 и так далее. Болезнь длится 14 дней, надо узнать, они выкос... а, не, не выкосит ли город. В общем, в какой день станет 3125 заболевших. Ну, что вот есть у нас. Смотрите, первый день. Был один заболевший, 4 добавили, то есть в сумме 5. Второй день. Был у нас с вами один заболевший получается. Даже не так давайте порассуждаем. Вот у нас 5 заболевших. То есть каждый из них заразит по 4 человека. Это вот сколько они заразят за второй день. Но у нас же уже 5 зараженных было. То есть всего зараженных будет уже 25. Третий день. Каждый из этих 25 заразит по 4 человека, и еще было 25 уже к третьему дню. То есть в результате получается 125. Ну вот смотрите, мы по дням получаем степень пятерки. То есть здесь 5 в первый, здесь 5 во второй, здесь 5 в третий, ну дальше будет 5 в четвертый и так далее. То есть на n день у нас будет 5 в степени n заболевших. И вот это должно быть 3125. Ну, 3125 это 5 в 5. То есть мы получаем, что 5 степени n равно 5 степени 5. Ну, в таком случае n, конечно же, равно 5. То есть записали 5 и смотрим дальше. В параллелограмме у нас проведена диагональ, угол DAC 47, угол CAB11. Найдите больше угол параллелограмма. Давайте накидаем параллелограмм. как-нибудь. Вот он у нас. Введем. Обозначение здесь A, B, C, D. Проведем диагональку. По углам у нас с вами выходит C, A, B, То есть вот этот угол 11. Соответственно угол D, A, C, Вот этот 47. Уже можно сказать, что весь угол А будет равен 11 до 47, 58 градусов. В таком случае угол Б по свойству параллограммы это 180 минус угол А. То есть 180 минус 58 это 122. Ну Понятно, что это и будет больший угол параллелограмма. Записали. Дальше. касательные в точках А и Б к окружности с центром О пересекается под углом 72. Найдите угол А, Б, О. Давайте нарисуем окружность. Раз, два, три, четыре. Почти не криво. Вот у нас точка. Через нее проведены две касательные. Точка касания 1, точка касания 2. При этом здесь у нас А, О, Б и здесь пусть какая-нибудь точка М. Пересекаются они под углом 72 градуса. То есть вот здесь 72 градуса. Первое свойство. Если провести радиусы в точку касания, они будут перпендикулярны касательной. Все, сразу же. То есть мы можем сразу сказать, что угол А, О, Б в таком случае... Это 180 градусов минус 72 градусов. То есть это 100, сколько там, 108 градусов. Почему так? Но ну, у вас AOBM это выпуклый четырехугольник. У него сумма углов 360, но два угла, это А и B они уже в сумме 180. Значит, два оставшихся в сумме также 180. Это первый момент. Второй момент. Надо нам найти угол АБО. Треугольник АОБ он равнобедренный, так как ОА и ОБ это радиусы. Следовательно, для того, чтобы найти угол АБО, нам достаточно из 180 вычесть угол АОБ. Но мы тогда, правда, найдем сумму двух оставшихся углов. А так как они равны между собой, то поделить на 2. Ну, фактически 72 мы с вами делим на 2 и получаем 36. Записали. Дальше. Одна из сторон параллограмма 12, другая 5, а синус одного из углов 1 треть. Найдите площадь. Нам даже уже в одном из заданий давалась площадь параллограмма, Это произведение сторон на синус угла между ними. Так, на 1 третью. Что-то у меня с голосом сегодня не то. Сокращаем, ну и получается здесь 20. Записали 20. Хорошо. Так, на клетчатой бумаге изображен ромб. Найдите длину его больше диагонали, если известно, что АВ в корень из 26. Ну, во-первых, давайте проведем большую диагональ, это АС. Во-вторых, давайте проведем БД и вспомним, что диагонали точкой пересечения в ромбе делятся пополам, -то и перпендикулярны. То есть, если мы рассмотрим треугольник АУБ, то АВ мы можем найти по теремпифагора. При этом здесь... 5, 6, 7, 8, 9, 10 клеток, здесь 2. То есть 10 клеток, Так, точно ли 10? Еще раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, все верно. 10 в квадрате плюс 2 в квадрате. Мы с вами получаем 104. Ну, В принципе тут можно разложить как 4 на 26. И получить 2 корня из 26 клеток. И вот эта длина равна просто корню из 26. Значит, одна клетка будет корень из 26 делить на 2 корня из 26. Одно и равна. В таком случае площадь параллограмм. А, нет, там не площадь же нужна, их не параллограмма. Так, наша длинная диагональ, ну, она получается 20 клеток. В таком случае 20 умножаем на одну вторую и получаем ответ 10. Записали. Дальше. Выбрать верное утверждение. Что у нас есть? Боковые стороны любой трапеции равны. Нет, только уравнобедренные. Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в точке, являющейся центром окружности, описанной около треугольников. Да, выучите это наконец. А то как не спросишь, где у нас центр описанный, все тупят. Если две стороны угол одного треугольника равны, соответственно, двум сторонам и углу другого, то такие треугольники равны. Нет, там очень маленькое еще условие, что угол должен быть именно между двумя сторонами. Дальше. Найдите значение выражения. Что у нас есть? У нас идет произведение в степени. Соответственно, каждый из множителей возведется в эту степень. Так, здесь x в кубе, x в одиннадцатый с минусом остается, Делится на х в минус 12, ну и соответственно 5х в 5. По свойству степеней, там где идет умножение степеней с одинаковыми основаниями, показатели степени у нас будут при умножении складываться. То есть будет 3 плюс минус 11. А там где деление вычитаться, то есть вычтется минус 12 и вычтется пятерочка. Что тогда остается вот здесь? Ну, получается 3 минус 11 плюс 12 и, соответственно, минус 5. Так, 3 минус 11. Там, в результате в итоге получается минус 1, если я правильно посчитал. Так, минус 8 плюс 6. Да, минус 1. То есть будет 64 делить на 5 и на х в минус 1. При этом х равно 2. Но двойка в минус первая это то же самое, что единица делить на двойку в первую. То есть число переворачивается, степень становится положительной. В результате будет 32 пятых. Ну, а 32 пятых это 6,4. Вот в принципе ответ. Дальше. Три бригады изготовили вместе 248 деталей. Известно, что вторая бригада изготовила детали в 4 раза больше, чем первая. И на 5 деталей меньше, чем 3 Сколько изготовила у нас? А, на сколько деталей изготовила третья бригада больше, чем 1 Хорошо, вот у нас первая бригада. Пусть она изготовила x деталей. При этом вторая бригада говорят, что она изготовила в 4 раза больше, то есть 4 x деталей. Третья бригада. У нас изготовила на 5 деталей больше, чем вторая. То есть 4х плюс 5 деталей. И вот в сумме все это у нас 248. То есть х плюс 4х плюс 4х плюс 5. И равно 248. То есть остается 9х это 243. Ну и в таком случае х это 243. Делить на 9 27. Это у нас изготовила первая бригада. В таком случае 3 у нас изготовила 4х, то есть получается 4 на 27 и плюс 5. Это в данном случае получается сколько там? 80, 28, 108, да 5, 113. То есть 113. Тогда разница будет 113 минус 27. Это что у нас там? 13 забрали, 86 штучек. То есть 86 деталей будет в разнице. Запишем в ответ и посмотрим 22. -е. Постройте график функции. Что у нас с вами есть? Ну вот сразу можно так. Минус 1, минус х Минус вынести и остается 1 плюс х. При этом, естественно, сократить. Но, когда мы с вами делим на переменную, мы должны учитывать, что знак переменной... Не может быть нулевым. Ну, знак глупость, конечно. Значение перемены не может быть нулевым. То есть мы получаем график функции минус x в квадрате минус 4, но при условии, что вот это 1 плюс x не равно нулю. То есть x не равен минус единице. Если вот сюда минус единицу подставите, вы получите минус 1 в квадрате, это 1. С учетом вот этого минуса останется все-таки все равно минус 1. И минус 1 минус 4 будет минус 5. То есть у не должен быть равен минус 5. То есть мы начертим график функции минус х квадрате минус 4, и уберем из него точку минус 1 минус 5. Хорошо, давайте это и сделаем. Так вот у нас это парабола обычная. Так, здесь 1, 2, здесь пусть будет x, здесь y и 1. Так, вершина у нее будет в точке, получается, 0-4, 1, 2, 3, вот, минус 4, вот здесь. Дальше, обычная парабола перевернутая, то есть было бы 1-5, потом бы 2, соответственно, минус 8. Так, минус 5, минус 6, минус 7, минус 8. То есть вот здесь точка была бы. И симметрично есть. Если вы не знаете, как так строить, просто подставляйте значение. То есть возьмите единицу, прям подставьте. И симметрично отразите относительно вершины. Двойку подставьте. Но не забываем, что минус 1, минус 5 у нас пустая. То есть вот здесь пустая точка. Теперь нас спрашивают, при каких значениях у нас а, прямая y равно ах, имеет с графиком ровно одну общую точку. Есть три варианта. Первый вариант, когда у нас прямая проходит в виде касательной. То есть, вот она идет, и где-то вот она чик, коснулась просто, одна точка. Ну, естественно, второй вариант, когда такая же дрянь, только симметрична. То есть, вот она пошла, коснулась. И третий вариант, когда наша прямая, так вот, сейчас получится кривовато, и давайте я ее штрихпунктирно нарисую, штришками нарисую, вот она идет, она проходит через вот эту пустую. Ну и потом где-то вот пересекает. Вроде как две точки пересечения, но если она пройдет через пустую, то, соответственно, одна из них не будет рассматриваться. Начнем с первых двух вариантов. Это у нас касание. Ну что такое касание? Это значит, если мы берем минус x в квадрате минус 4, приравниваем к x, то мы как раз должны найти точки пересечения. Но чтобы у нас было касание, то есть у нас должна быть одна точка пересечения. Это значит, что при решении уравнения x в квадрате плюс ax x плюс 4 мы должны получить один корень. А один корень когда мы получим? Когда дискриминант будет отрицательный. Отрицательный, конечно, равный нулю. То есть а в таком случае будет равен плюс-минус корень из 16 это плюс-минус 4. Вот первые два варианта. Третий вариант. У нас должна пройти через точку с координатами минус 1, минус 5. Так мы просто берем, подставляем вместо у минус 5, вместо х минус 1. Получается, минус 5 равно а на минус 1. В таком случае а равно 5. Вот вам три значения а. Плюс-минус 4 и 5. Дальше. Трапеция АБСД, основание АД вдвое больше основания БС и вдвое больше боковой стороны, что-то везде вдвое больше, СД. Угол АДС 60, АБ единица. Найдите площадь трапеции. Ну хорошо, давайте нарисуем сначала эту трапецию. Вдвое больше боковой стороны СД. Угу, хорошо. Ну я нарисую сразу равнобедренные, но это, конечно, надо будет сейчас сначала доказать. А то там посыпется, она у вас неравнобедренная, вот как это вот обычно графоманы начинают мне писать. Графоманы, конечно, не совсем-то, ну ладно. Вот, во-первых, давайте возьмем здесь bc за x, cd за x, а d тогда 2x. Ну, то, что в два раза больше. Здесь единица, здесь 60 градусов. Сделаем дополнительное построение. Опустим две высоты. Но ну, Это вообще стандартная сбитая тема при решении с трапециями. Здесь пусть будет H, здесь будет M. Рассмотрим треугольник CMD. Что мы можем сказать? Ну, мы можем сказать, что угол MCD в нем сразу же 30 градусов. А вот даже такое тупенькое, что катит лежащий напротив угла в 30 градусов равен половине гипотенузы. Уже говорит нам о том, что МД будет равен cd делить на 2. То есть x на 2. Второй момент. Посмотрим на bcmh. Это что такое? Это прямоугольник получается. Ну, это очевидная штучка в плане того, что у нас bh и cm это высоты. Они равны друг другу, они параллельны. И под прямым углом к hm и bc. Все, в принципе, раз это прямоугольник, то у нас hm будет равно bc те же самые x. В таком случае, чтобы найти ah, нам надо из двух x вычесть x на 2 и вычесть x. И получается x на 2. Вуаля! То есть мы получаем, что ah равно md. Ну, понятно, что bh как высота равна cm. Угол BHA. a. Равен углу СМД по 90 градусов. То есть треугольник получается ABH, он равен треугольнику CMD по двум катетам. Следовательно, АБ у нас с вами будет равна СД и будет единице. Ну и BC можно сразу написать. То есть у нас здесь 1, здесь 1, здесь получается 2. Следующий момент. Нам надо найти площадь, то есть нам понадобится высота. Высоту, например, BH можно найти с треугольника ABH. Каким макаром? AB умножить на синус угла А, на синус 60 градусов. То есть мы получаем 1 на корень из 3 на 2, это корень из 3 на 2. Ну и в таком случае площадь нашей трапеции ABCD это полусумма оснований, то есть 1 плюс 2 делить на 2 это 3 вторых. И на высоту, на корень из 3 на 2. Ну, в результате получается 3 корня из 3 делить на 4. Вот все решение. Дальше. Докажите, что бисектрисы углов при основании равнобедренного треугольника равны. Ну хорошо, давайте нарисуем сначала равнобедренный треугольник. Вот пусть будет вот так. Раз, два. Вот у нас А, Б, С. Угол А равен углу С и бисектрисы углов при основании. То есть вот проходит раз бисектриса, пусть будет АА1, соответственно, два бисектриса, пусть будет этот СС1. Ну и вот эти получаются уголки между собой автоматически равны. Что в таком случае выходит? Ну вот смотрите, угол А равен углу С. Это как изначально дана равнобедренная... Равнобедренный треугольник. Раз проведены бисектрисы, то угол, например, А1АС равен углу угол А на 2. Угол С1СА равен С на 2. Ну а отсюда получается, что угол А1АС равен углу С1СА, при этом АС для треугольников общее. Равенство двух углов, прилегающих к одной стороне, и равенства этих сторон, у нас есть. Значит, треугольник АС1С равен треугольнику А1АС. А раз они равны, то можно сказать, что аа 1 равно СС1. Ну, что и требовалось доказать. Дальше. Окружности радиусов 36,45 касаются внешним образом. Не люблю эту задачу, потому что надо рисовать аж 2 окружности. А у меня с ними все время был голяк. Так, 4. Что давайте даже 5 накидаем. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Вот такая вот загогулина получится. Весь рисунок, точнее, рисунок на, блин, на всю рабочую поверхность. Ладно, здесь центр у нас О1. Здесь центр О2. Так, касаются А, Б. Так, вот провести бы касательный, не криво. Вот это было бы вообще супер. Ну и, соответственно, где-то вот здесь точка касания. Вот, вот так вторая касательная. Так, здесь А. Здесь, соответственно, Б. Здесь, соответственно, С. И получается, соответственно, D. Все шикарно. При этом AC и BD общие касатели. Найдите расстояние между прямыми AB и CD. Ну, давайте построим нашу AB. Вот она. Нашу CD. Вот она. Сразу дополнительные построения сделаем. Во-первых, проведем высоты. О, высоты. Радиусы и точку касания. Проведем вот здесь расстояние. Здесь пусть будет у нас точка M. Здесь точка N. Ну и, соответственно, давайте решать. Первое, что мы с вами можем сделать. Мы помним, что радиусы, проведенные в точку касания, перпендикулярны касательной. То есть, вот здесь AC, можно сказать. Тогда O2, C тоже перпендикулярно AC. Уже отсюда o 1 а параллельно O2C. То есть можно говорить о том, что асо 2 o 1 это равноби... прямоугольная трапеция. Сделаем еще одно дополнительное построение. Проведем вот таким вот макаром перпендикуляр. Это будет О1К. То есть пусть у нас О1К перпендикулярно ЦК. Тогда что можно сказать? Что четырехугольник АСКО1, АСКО1 это прямоугольник. Раз это прямоугольник, то можно говорить о том, что у нас АО1 равно ЦК по условию там сколько 36. Ну, следовательно, сразу можно найти КО2. Это из 45 вычесть 36, это будет 9. То есть здесь у нас 9 с вами. При этом О1О2, понятно, что это сумма наших радиусов, то есть 36. Плюс 45 это 81. Что дальше? Ну вот смотрите, если мы с вами рассмотрим треугольник, например, СНО2. Что мы можем сказать? Что косинус угла О2 в нем это СО2, нет, не СО2, а НО2, конечно же. То есть прилежащий катет делить на гипотенузу. Если мы рассмотрим треугольник О1КО2, то косинус О2 в нем это КО2 делить на О1О2. Ну и вот отсюда уже выходит, что у нас NO2 к СО2, то же самое, что КО2 к О1О2. Нам необходимо сейчас с вами но 2 найти, то есть это будет CO2, так, 2 45 умножить на O1 O2 это 45, то есть 81 и делить все это хозяйство на получается нет собрал CO2 то есть 45 мы умножаем на K2, да, вот здесь немножко по-другому на 9 и делим на 81. Ну, в общем, здесь сокращается, получается 5. То есть вот это равно 5. Единственное, я так сходу, конечно, взял то, что он прямоугольный, это, конечно, надо доказывать. То есть как это можно доказать вкратце? Вот проведем вот таким вот макаром. Пусть будет здесь n. Нет, n у нас есть, пусть будет h. То есть смотрите, HA равно HB, как отрезки касательных, AO1 равно O1B, как радиусы, они оба прямоугольные, то есть треугольники равны. То есть вот этот уголочек AO1M и MO1B они будут тоже равны. Следовательно, MO1 является бисектрисой, но треугольник AO1B у нас равнобедренный, то есть она является высотой. Аналогично вот здесь прямой угол у нас получается. Вот, в принципе, вам доказательство перпендикулярности. Кроме того, сразу можно заявить о подобии треугольника HAO1 и HCO2. Они оба прямоугольные с обстрым углом. И оттуда легко вывести подобие треугольников ao 1 м AО1М и треугольника CO2N. Опять же, можете через отношение сторон из больших треугольников, например, вывести. Как вам уже будет угодно. Через равенство углов. В принципе, вот вам такое задание, Подумайте, выводится на самом деле очень легко. Но это надо указать. Ну и в таком случае, раз они подобны, мы можем написать, что МО1 относится к НО2 абсолютно так же, как АО1 относится к СО2. И наша задача с вами найти МО1. МО1 в таком случае это будет НО2, то есть 5 умножить на АО1, то есть это у нас 36, и делить на СО2, на 45. Сократиться будет 9, ну в общем получается 4. Ну в таком случае, чтобы найти расстояние это Mn. что мы с вами? Мы берем МО1, складываем с О1О2 и вычитаем НО2. То есть получается 4 плюс 81 и минус 5. Что в результате, конечно, дает 80. Вот, в принципе, все решение для данного задания и данного варианта. Если вы до отсюда досмотрели, вы молодец, я этому безумно рад, и мне доставляет удовольствие, что вы учитесь с помощью моих видео в том числе. До новых встреч, дорогие друзья!